Приветствую вас, мои дорогие любимые девы! С вами я, экстрасенс Ефремова Анна, и мой второй прогноз на март 2019 года. По традиции мы смотрим, что же нам принесет месяц в начале, что же он принесет нам в своей кульминации и чем он закончится для вас, девы. Итак, начинаем! Девы, вы начнете свой месяц с тем, что вы четко понимаете, вернее не понимаете даже, а вы пытаетесь четко показать, стоп, это моя территория, это мои решения, это моя собственность, это моя жизнь, вы всем что-то доказываете. То есть вы начнете свой месяц с того, что вы будете доказывать миру, что вот не подходите, это, ну, это мое, я не хочу никого сюда пускать, но я хочу начать жизнь по-другому, я хочу обновить свою жизнь, я не знаю, куда я иду, я не знаю, к чему меня это приведет, но я однозначно верю в то, что это мне нужно и то, что это мне принесет пользу, я готова в это вкладывать». Я готов в это вкладывать. Неважно, мы сейчас говорим про дев, про, в принципе, про всех. Я, в принципе, уже много сюда вложил. Я немного разочарован, разочарована тем, что у меня куча обязанностей, куча обязательств. Но при этом я не получаю те должные финансы, которые хотел бы, хотела бы получить. То есть, но однозначно так, как было, уже не будет. И не надо мне рассказывать, как мне жить. Вот так вот девы начинают свой месяц. Однозначно проблемы со спиной у многих будут в, в марте месяце. Опять же, причем спина вся. Для меня это и верхняя часть, и нижняя часть то есть вы, вы удручены вопросом о том, куда вы двигаетесь, двигаетесь ли вы правильно? Вы хотите одно дело хотеть, а другое дело знать, что нужно для того, чтобы стало по-другому. Вы на себя очень много берете ответственности, вы на себя очень много взваливаете, вы не можете себе, девы, позволить банально отпуск какой-то устроить. И это очень, знаете, неправильный подход. Я считаю, что вам нужно вступать в партнерство. Если вы хотите поменять ритм своей жизни, вам нужно искать себе партнера. Партнера мощного, партнера, знающего, чего он хочет, партнера, достигшего уже определенных результатов. Возможно, это человек старше вас, возможно, это это, ну, даже если это не старше, это может быть плюс-минус ваша одногодка. Но человек, который совершенно по-другому себя уже чувствует в разных аспектах жизни. То, к чему вы только стремитесь, а он уже на сегодняшний день имеет. Вот вам нужен обязательно партнер который поможет вам саккумулировать с ваши деньги или заработать новые. Потому что, вы понимаете, вы много вложили, а выхлоп из этого небольшой. То есть вам не хватает, вы недовольны ситуацией, которая у вас складывается. Если вы планировали себе партнерство, то давайте заключайте его. Если вы планируете поездки в другие города, в другие страны, либо же ожидаете кого-то, кто-то к вам приедет. Вот вы знаете, этот человек, с которым вы можете все-таки вот подумайте, с кем, да, то есть это тот человек, с которым вы можете фундаментальное что-то сделать, вот знаете, вот буквально как будто вдвоем построить дом на одной территории, ну, это как раз может касаться непосредственно бизнеса, который будет уже такой, знаете, земной, правильный, но... У вас были немножко другие планы, вы на других людей делали ставки. Вы сейчас, пожалуйста, девы, проанализируйте, вот что вы себе планировали, что вы из этого получили, к чему это, собственно, вас все привело. То есть это все, что я вам сейчас сказала, но у вас так в елочку и сложится. То есть те люди, на которых вы рассчитывали раньше, то есть те, на которых вы делали ставки, они не оправдали ваши надежды, они не стали вам ну, должными партнерами или должными соратниками, которых вы хотели бы видеть в них. Поэтому у вас новое партнерство абсолютно, вы уже о нем думаете, вы уже, в принципе, проворачиваете в голове, но пока но у вас почему-то такое видение, что я сама справлюсь, сам справлюсь, сами справимся». Но нет, время вам покажет, что так не получится. Человек, с которого, на которого вы делали ставки, вы сейчас от него начнете отходить, абстрагироваться. То, что касается здоровья, опять же, проблемы со зрением могут быть. То есть вас могут беспокоить ваши глаза, могут болеть глаза. И, и я не исключаю, что как раз на фоне вот этих ваших разочарований, ожиданий, ваших мечт и так далее, это опять же, это ваш настрой внутренний, то есть... У человека часто болят глаза тогда, когда он не хочет что-то видеть, но это все равно перед его глазами находится. Это, знаете, вот такая реакция, обида вызывает заболевание горла. Это эмоции, которые провоцируют реакцию нашего тела. Так же самое глаза. Когда я не хочу чего-то видеть, нам глаза закрывают тем или иным способом. Они у нас болят, они у нас воспаляются, но падает зрение. Да? То есть причин много. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на это. Что же касается середины месяца, а, то есть э, про партнерство, понимаете, да, смотрим чуть-чуть глубже и шире, если мы не говорим про бизнес, то это однозначно новый партнер, это ваши новые отношения, но которые за собой повлекут совершенно другие не последствия, это правильно сказать, а другие итоги, нежели те, которые у вас были раньше или те отношения, на которые вы делали ставки. То есть трансформируйте немножко информацию еще и под личный лад, который касается не только работы. Что касается середины месяца, вы будете скрупулезно трудиться. Шаг за шагом потихонечку выстраивать то, что вы хотите. То есть если мы говорим об отношениях то, об отношениях любовных, то будут возникать конфликты с вашими партнерами. Если мы говорим об отношениях в бизнесе, то будут выяснение яркие в отношении с бизнес-партнером. То есть вы будете доказывать друг другу, кто прав, кто виноват. Однозначно ваш коллектив, ваше окружение будет расти девы. То есть у вас будет потихоньку добавляться знакомые, знакомства, то есть бизнес-партнеры. Неважно, то есть где, как, но в любом случае вы будете расширяться. И это приятный бонус. Середина месяца активная, целеустремленная, тяжелая по своей ноше. Опять же, вам очень сложно на себе все тянуть. Вы из этого переживаете, копошите из-за этого у вас обостряются проблемы, опять же, со спиной. Видите, вы начали так, и середина месяца это дальше продолжается, вот проблемы со спиной. Немножко сбросьте себя. Девы, я очень рекомендую вам чуть-чуть сбросить с себя ответственности, может быть, отказаться от каких-то проектов, которые вам не очень интересны эмоционально или финансово откажитесь, отрежьте, потому что вот не выдерживают ваши ноги, а ноги, чтобы вы понимали, тоже дадут о себе знать впоследствии, если вы этого не сделаете. Так вот, не выдерживают ваши ноги. И знаете, для меня, когда человеку так сложно, это деструктив. А если это деструктив, то тогда это не эмоциональное удовлетворение, не финансовое удовлетворение, никакое. То есть ну, итог этого всего будет для вас. У вас же будет опять же осуждение себя, вы будете себя осуждать за потраченное время в холостую. То есть у вас вот так нарастает, нарастает, нарастает. И вот в момент, когда вы должны схватить бога за бороду, как говорится, все раз и рассыпается. Вы опять бежите, бежите, бежите. Но раз и рассыпается. Это потому, что когда вы бежите, вы неправильно ставите приоритеты, расставляете, неправильно делаете ставки. Вот подумайте то, о чем я вам говорю. Я думаю, что напишите мне, у кого именно такая ситуация, и какие выводы вы сделали, потому что это очень важно. Вот давайте обсудим это в комментариях. У вас такой острый момент, который бьет вам по здоровью. Я не хотела бы, чтобы у вас так продолжалось, дорогие мои любимые девы. Кто хотел поменять работу, меняйте, не жалейте, найдете новую. Кто хотел уйти на работу, то есть особенно те девы, которые сидят дома, мужчины, женщина, особенно женщина. Если вы сидели в декрете, у вас было материнство, вы сейчас выходите и вы переживаете, идите. Это принесет вам кучу удовольствия, морально, финансового прежде всего. Конец месяца говорит о том, что у вас все сложится очень-очень неплохо, у вас получится а, правильно распределить все-таки, вот вы пару раз ударитесь, <свят> и в конце концов у вас правильно получится распределить свои а, приоритеты, расставить, да, то есть если у вас было переживание по вашим деткам, куда их деть, куда их пристроить, то... В принципе, вы можете совсем совладать и не ставьте на себя ставку, основную не делайте. Детки, у кого есть, могут к концу месяца приболеть, будьте аккуратны. Но это не повод уходить с работы или сразу уходить на больничный трехмесячный. То есть быстренько вы подлечили и идете себе дальше своим путем. Пришло время перемен Девы, и пришло время изменить свои, свои ежедневные, как говорится, будни. Конец месяца по здоровью, головные боли, мигрения, сосудистые спазмы – это то, что вас ожидает. То, что касается внутренних органов, смотрите, пожалуйста, желчные почки, проверяйте системы, которые отвечают за жидкости в вашем организме. Вот я бы хотела сделать на этом акцент. И многие из вас являются в коей мере феминистами, феминистками, да, то есть я сам, сам сумею, сама смогу. Но я все-таки за то, чтобы вы делали правильно, расставляли приоритеты и делали ставку на партнерские отношения, потому что, как показала практика, начала месяца, не получается вы самостоятельно совсем справиться. Ну, собственно говоря, желаю учитывать все мои рекомендации. Обсудим это обязательно в комментариях. Я в свою очередь надеюсь, что вам нравятся мои видео и вы будете на них подписываться. Ставьте колокольчик, получайте обратное уведомление о новых видео на моем канале. Ставьте лайки, дизлайки и делитесь с друзьями. Для многих из них эта информация будет полезна. Продолжаю свою работу для вас. Люблю вас и целую. ваше Ефремова. Пока.